приветствую вас рыбки после определенных событий у меня были каникулы месяц сейчас попробуем все-таки продолжить вести канал попробуем делать дальше прогнозы в этот раз они будут более емкие но надеюсь все же будут для вас полезными и информативными итак начинаем с 5 даже 4 5 февраля февраля апреля произойдет соединение Сатурна с Марсом. Эти две планеты достаточно агрессивные, они будут проходить по вашему двенадцатому дому. этот дом связан с иммиграцией, с какими-то тайными делами, тайными вопросами. Я считаю, что этот день абсолютно неблагоприятен для дальних переездов путешествий. Возможно, неприятности, попадания в в опасные ситуации, то есть неблагоприятный, беспокойный аспект. Это время, когда вы будете несколько агрессивны и будете очень, ну, с одной стороны, а с другой нуждаться в защите. Важно в эти дни контролировать свою энергию, брать ответственность за свои поступки и, и работать, работать над собой. Венера в этот день переходит в рыбы, в ваш знак, Наконец-то вам это придаст мягкости, придаст чувственности, гармонии и вы станете более внимательными к окружению, к вам будут тянуться люди, будете больше настроены на благотворительность, на сочувствие, на понимание близких, ну и будете к себе притягивать такое же окружение. 11-12 апреля Меркурий перейдет в Телет. Нептун с Юпитером в вашем же знаке. И этот аспект благоприятен тем, что станет меньше споров, раскроет в вас больше потенциала творческого потенциала, принесет вам отухотворенность, может быть, надежду, огромную веру в себя и удачу. Для кого-то это будет время раскрытия способностей, для кого-то эзотерических, а для кого-то психологических. Ну, для кого-то, может быть, и это будет связано с творческой деятельностью, с творческой работой. Вдох сильным вдохновением. Глубину принесет. И также это вам даст глобальное переосмысление ценностей. С 15 апреля Марс, планета войны, перейдет тоже в... Ваш знак это говорит о том, что агрессивность в мире и также в вашей личной жизни, относительно вашей личной жизни станет немножечко поменьше, энергия станет более размытой, открытой конфронтации наблюдаться ну, вряд ли будет. Актуальны будут благотворительность, возможные интриги и достижение целей окольными путями. Очень хороший период начнется для того, чтобы проводить различные договоры, переговоры, поскольку здесь будет в большей степени соблюдаться дипломатия. И возникнет потребность обходить острые углы, договариваться полнолуние в Весах произойдет 16 числа в этот день будет возможность раскрыть ну не раскрыть наверное правильнее сказать найти ответы на какие-то важные для вас вопросы но вы сможете в этот день увидеть решение особенно в делах партнерства поскольку знак весов связан непосредственно с партнерством, поэтому эти темы для вас будут иметь очень такие серьезные последствия. Что-то будет принятое решение, будет иметь серьезные последствия по партнерской теме. Теперь 18-19. Значит, чем интересен этот период, здесь будет такой вот тао-квадрат от узлов к к сатурну вот сатурн это у нас тема власти закона для вас он по 12 дома то есть крайне неблагоприятный период для риска постарайтесь вас держаться можно даже еще плюс-минус там пару-тройку дней до и после то есть где-то с там, 15 по 21 ничего не планировать находитесь в безопасности в это время так, 20 апреля Солнце переходит в Телец. С 26 по 30 Венера, Юпитер и Нептун соединятся в вашем знаке, Принесут вам большое счастье, радость, удачу. То есть ваше терпение наконец-то будет вознаграждено. Это наиболее благоприятный день для вас в этом году когда многие ваши желания и мечты имеют шанс осуществиться. Ну и месяц заканчивается началом коридора затмений, которое будет с 30 апреля по 15 мая. Отдельный прогноз я подготовлю по этой теме. Надеюсь, что для вас этот месяц пройдет благоприятно. И до встречи в следующих периодах.